Сети выходят люди. становятся как То есть гражданская журналистика развивается там, периодические печатные издания они потихонечку теряют свой вес. На сегодняшний день работа с бумагой остается делом сложным и затратным. И дело даже не в затратах на выпуск газеты ее печати, в верстку. Вопрос стоит гораздо глобальный в том, что для печатной прессы писать сложнее. Для интернета, конечно, писать гораздо проще, потому что для бумаги, допустим, ты ограничен какими-то определенными рамками, но там размером полосы раз